Thank you. Христос воскрес, по земля. Он живой и нет больше гроба там. Нет Христа, он воскрес и больше нет страдания. Я имею вечный дом, есть на вечность Боге упование. Он воскрес. Выше гор, дальше скал Вижу я тебя везде Дорог мне подвиг твой И хочу тебе сказать Как ценю мой Господь Я твою благодать Чудо из чудес Наш Христос воскрес По реку земля Упование Он воскрес И воскрес я в нем Моя. Но ты смерть победил, И воскрес во век живет.